А, за окном такая прекрасная дождливая погода, там еще остатки снега, и мы тестили сегодня черные лыжи наворский тест в категорию универсал. Поехали. Может, не узнать, это волков. И а у меня двойственные ощущение от этой лыжи, потому что, с одной стороны, я не люблю такой уже класс лыж, и не люблю такую вот специфику лыж, такой почерт лыж. С другой стороны, безусловно, я поставлю эти лыжи какой-то топ. Вот, потому что они обладают очень сильной трассовой составляющей, эффективностью. Они очень реально карвовые, они реально, вот, карвой, вот, как карвят везде карвят всегда, независимо от своей, вот, этой ширины, они очень мощный карв лыжи. То есть, вот, лыжи хороши для тех, кто безумно влюблен, там, в карвинг, именно в технику резной дуги, и другого не приемлет, считает, что все остальное, вообще, от лукавого. вот, тема эти лыжи, да, но надо понимать, что не просто карвинг, мы говорим о карвинге, мы говорим о карвинге в каких-то пограничных условиях, там, каша-малаша весенняя, разбитая трасса, там, то есть люди, которые, с одной стороны, стремятся к карвингу, с другой стороны, пока еще а, пугаются всех этих невнятных условий, пока еще не научились на них есть, с другой стороны, если вы практикуете строго карвинг, то вы с трудом будете прогрессировать на сложных условиях, типа, там, бугры, там, расколбасы, да, но это вещи несочетаемые, потому что, с одной стороны, вы должны как бы давить на лыжи, с другой стороны, вы должны ее отпускать и как бы. Вот, вот эти лыжи, они позволяют, в принципе, дают, то есть, дают что? Они дают одинаковую эффективность на хорошем вельвете, на ровной трассе и на разбитой трассе. Вам не надо перестраивать технику, вам не надо ничего делать. Вы встаете просто, и она уходит в свою дугу. По дуге она вариабельна, я не скажу, что она космически вариабельна, она не, не настолько вариабельна, как, скажем, те же волки, там, в категории ГВС, там, вот. Но они вариабельно, они позволяют уходить в меньший радиус и в больший радиус. При этом их основной радиус, на моем понимании, это где-то 15-16 метров, по ощущениям. Вот. Ну, можно получить при желании и 13, и 14, среда верхушечки поворота. Да, можно уходить смело там и 18, при этом лыжи на скорости не теряет стабильность. На короткую дуге она не теряет дугу и не срывается со снега не бьет в ноги при переходе на пороковое проскальзывание, уходит в обратно охотно и опять-таки без всяких ударов и без потери стабильности в общем могу сказать, что это хорошее такое техничное решение как я уже сказал, для любителей карминга в остальном мне лыжи такие не нравятся, почему? потому что они, как не кажутся угрюмыми, они кажутся тяжелыми они ощущаются на ногах они как тяжелый какой-то инструмент они не позволяют немножко там покататься в свое удовольствие по фанту каком-то неком таком режиме фрискинга, там, попрыгивая на кочечках, там, набирая скорость в плоском Они в этом плане, не то, что они не позволяют, они работают, но у них нет вот этой живности, да. На них, на самом деле, реально намного интереснее выжимать в дуге на его отдачу, но на окончании дуги улетать следующий поворот. Ну, такой чисто карф радость такая. Вот. В остальном они просто немножко угрянули. Но это мое личное мнение, мое личная оценка, но вот тем не менее, как бы да я понимаю, для кого эти лыжи, я понимаю, для чего эти лыжи. Я понимаю, что аудитория этих лыж огромная, и людей увлеченных таким катанием очень много, поэтому я, безусловно, эти лыжи рекомендую техническим, озаб... озадаченным людям, доставлю их в топ. Вот, и, наверное, все про них, хорошие лыжи, про них говорить много не получается потому что они просто хорошие все вот я пойду за следующими о которых возможно смогу рассказать больше ставьте лайки видео подписывайтесь на соцсети заходите чаще на сайт пока